Здарова, бандиты, с вами Панда. Вот такие вопросы приходят в личку, ну, где-то 1-2 каждый день. Панда, привет, мне 14 лет, я хотел бы сделать канал по ну, по какой-то игре, да, на ютюбе. Стоит ли мне это делать, ведь голос у меня совсем не взрослый, ну, или какие-то другие проблемы там люди себе придумывают. Иногда иногда не придумывают, иногда действительно так и есть. А для того, чтобы ответить на этот вопрос и понять, стоит ли делать канал на ютюбе, давайте обратимся к Social Blade и посмотрим каналы двух моих товарищей. Это не супер крупные каналы, да, ребята молодцы, и самое главное, у них есть рост. Они потихонечку, кажутся своим путем, но идут, ну, так или иначе, к чему-то. А, скажу вам честно, в России в России а суммы заработка за месяц нужно брать всегда, чтобы реальную посчитать. Самую маленькую, самую маленькую брать и посчитать, ее разделив на два. И серьезно, вам говорю, то есть в России, вот в игровой тематике, это 100% работа. Давай, давай даже, даже вот меня посмотрим. Я не могу по соглашению говорить, сколько у меня заработок на YouTube, но давайте посмотрим, я вам... Ну, вы поняли. Намекнул. Да. То есть вот эту цифру и примерно делите на 2. Примерно делите на 2. Ну, так вот. Собственно, вот такие денежки зарабатывает вот такой канал. Ну, то есть вот делить на 2, да? Не очень большой, то есть 100 баксов, грубо говоря. Плюс какая-то реклама там есть. Ну, смотрите. Много ли у него просмотров? Нет, не очень много. Есть постоянная аудитория, своя, да? Есть просмотры. Они небольшие, небольшие. Но человек сидит, снимает, играет в доту. Все равно он играл бы в доту, ему нравится эта игра, да? Вот. Потихонечку, чего чего добился он, да? За вот все это время. Сколько, я просто хочу посмотреть, А, тут нельзя вот с канала никак узнать. Как-то, может быть, мне это попроще, чтобы было сделать, да? А, просто чтобы... А, я же могу, знаешь, как сделать? Я могу сделать под вот эти добавления сначала старые. А год назад вышел первый ролик, вот. Конечно, я, я не говорю, что это супер крутой результат. Нет, можно было добиться намного большего, да. Есть проблемы с этим каналом, я уже обсуждал, в общем, с самоваром, даже ему рассказывал, да, в чем, что можно сделать лучше в разы. А может быть, там, на пиарне такие большие затраты, да. Ну, смотрите, вот представим, ну, ему не 14 лет, конечно, парню. Представим, что ему там немного лет, да. Он начал снимать, допустим, бы в 14 лет, а сейчас ему там, грубо говоря, 18, да. Чего бы он добился за 4 года? За 4 года даже без, без пиара, снимая Доту там, ну, раз в два дня, играя в Доту, он мог бы чего-то добиться. Мне кажется, что я, я, я не вижу причин не попробовать. Ну, еще один канал, посмотрим. Тоже он, насколько я понимаю, не очень старый, да, ну, относительно, конечно. вот, тоже, тоже год, смотри. А, год, да. Не очень, я думаю, что здесь практически нет э, больших за, за, этот, затрат на пиар. Что добился канал, опять же, за год, да, смотрим, ну, примерно, примерно вот где-то 150 бачей, я думаю, что у Васяна в месяц выходит, плюс какая-то, может быть, реклама. Это не огромные деньги, ребят, но э, у нас в городе здесь зарабатывать, ну, бачей 300, это считается круто, да. Человек, в общем, поигрывая в дотку, это его хобби, зарабатывает денежку. Мне кажется, что, ну, это отлично, это, ну, молодцы, то есть я, я, я при, при, при, привел в пример моих товарищей, да, небольших блогеров пока еще, но я вам скажу, вот давайте даже вот, вот, вот просто, да, вот так вот, если интересно, да, подожди, Васян, не болтай. Вот, смотрите, то есть просмотры у него растут. Вот смотрим старые ролики, да, где-то там 4-5 там тысяч просмотров, да. Сейчас смотрите, там опыт, уже десяточка, 16, да. Ну, это новые ролики, понятно, да. Но ведь оп, То есть худо-бедно, потихонечку, да. Идет, идет парень к успеху, потихонечку. Какие-то ролики у него хорошо наберут, 22 тысяч просмотров, это отлично. То есть я абсолютно не вижу смысла а ныть, париться. Просто нужно брать и работать, брать и делать, да? Если вы хотите зарабатывать на YouTube, что вам мешает? Большой плюс интернет заработ какой? Вот, вот, вот, допустим, откроете вы ларек, да? Ну, там, если вы школьник или еще, там, не готовый к этому студент, там, я не знаю, в армии, там, еще где-то, вы не можете открыть ларек. Но, блин, в интернете вы можете работать везде, отовсюду, где есть интернет, отовсюду. Из маленького поселка, из Москвы, из какого-то там другого города, там, в другом конце света. Вы можете выложить ролики на YouTube, да, попробовать. Получится плохо, ну фиг с ним, удалите. Получится хорошо, там будут какие-то первые подписчики, купите пиар. Залетит пиар хорошо, ну дальше купите пиар. Потратите на пиар там 10 штук рублей, у вас прибудет 20 тысяч подписчиков, они вам будут приносить там 200 долларов в месяц, все, изи мани, все хорошо. Конечно, я утрирую, ребят, но мне кажется, что этот вопрос не должен стоять. Вы должны просто пробовать, делать, если вы хотите зарабатывать, если вам это интересно. Потому что часто в жизни побеждает активный. Давайте такой тупой пример приведу, да? Какой-то вообще дебелый-дебелый. Ну вот смотрите, повесили вы, допустим, эм, дротики дома, дартс, да? Ну, знаете, как дартс выглядит, я надеюсь, что Вот, купили вы дартс. Вот, и прихожу к вам в гости я, я говорю, ребят, я с 14 лет начал, значит, что-то делать в интернете, зарабатывать, да, копеечку, ну, копеечки, копеечки. Uh, и поэтому мне даем мы там, ну сколько у меня было попыток сделать какой-то какой доход какой-то заработок в интернете, ну может быть 20, я не знаю. Так вот если подумать, у меня был музыкальный лейбл маленький был у меня, у меня был магазинчик маленький и не один, товар с Китая возили. Много всего пробовал, сайты пробовал, значит давайте мне 20 дротиков, да, хорошо, а вы возьмите 2 дротика. Почему 2? Потому что вы ничего не пробовали, поэтому, ну 2 дротика. Uh, и давайте теперь посмотрим, да, сколько очков наберу я с 20 дротиков и сколько вы наберете с двух. Понимаете, о чем я? То есть число попыток, число попыток повышает ваш возможный результат, повышает число попаданий. Если этот пример вам как-то, ну, не очень, да, пример с девушками. У меня есть товарищ, он 5 лет уже отучился, все, ну, как-то вообще никаких отношений, ничего, никак. Сейчас вот он на втором курсе института, да? Я говорю, слушай, у тебя как бы, ну, как-то, я говорю, никогда девушка, то есть, не было, ты как-то даже с ними не... И парень, да, неплохой, но проблема в том, что он не знакомится ни с кем, то есть, он не пытается, там, кто-то его куда зовет, все, но ну, есть какая то движуха всегда, да, то есть, всегда можно с какой-то там девочкой, ну, там, понимаешь, что как-то все, но всегда можно попробовать, да? Он не пробует, то есть, ноль попыток, вот дартс, за, да? ноль попыток, результат нулевой, две попытки, вы можете попасть, вы можете попасть мимо поля, ну, удалите свои ролики с YouTube и все. Но вы можете попасть в цель. И чем больше вы пробуете, мне кажется, тем больше шансов. То же самое с YouTube. Залейте 10 роликов. Какой из них залетит? Сделайте 15 каналов. Легко. Тысячу каналов можно сделать, знаешь? Попробуй, попробуй. Я считаю, что 14 лет, 10 лет выложишь ролик, те 14 лет, ты пислявая такая, та-да-да-да-да. -та -та -та -та. Засрут. Боже мой, удали. Просто удали, все. И забудь про это. Ну с вебкой не выкладывай, наверное, если 14 лет все-таки. Удали и все. Боже, кто тебя засмеет? Да кому ты нужен? Ха, забудь. Вот. Вот такой вступительный ролик по YouTube, дальше на этом канале будут ролики по тому, как создать канал, как выбрать тематику канала, как продвинуть канал, как монетизировать канал. Так что лайк, видосику этому ставим, вопросы в комментарии задаем, обязательно, обязательно будут ответы на ваши вопросы, обязательно учту их в следующих роликах. Ну, соответственно, обсудим, расскажу вам, ребят, как хотя бы там ну, до соточки долларов в месяц -то подняться, расскажу, конечно, на ютубчике. Начнем с ютубчика. дальше посмотрим. Это был такой мотивирующий ролик, да, ну для старта, для старта. И совсем скоро, совсем скоро начнем.